Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы еще раз рассмотреть наш замечательный рекламный сервис King Profit Сам сервис был открыт 1 августа прошлого года, 22 года Мы начинали наш проект с белых фигур Белые фигуры позволяют нам сразу попадать вот такие вот 6-7 местных матриц. Первая фигурка стоимостью 5 долларов. Она ставит вас в матрицу, но из этих 5 долларов сразу 1,5 доллара получает ваш пригласитель. А 3,5 доллара вас ставят в эту матрицу. Первый ряд у нас невыплатный. Вот этот вот ряд, а вот второй ряд каждое место нам приносит, пусть небольшую на день но денежку. Я называю это денежка на каждый день. То есть вы можете хлебушка, молочка купить, выведя эти денежки и так далее. Но как же работает маркетинг белых фигур? Когда, вас, когда вы зашли только на 5 долларов и больше не покупали не, не, не, сама фигуру, не покупали коня за 20 долларов, то внизу у вас собирается, аккумулируется 14 долларов и они вам не выплачиваются, а вас переводят принудительно на второй стол. Второй стол стоимостью 20 долларов. Если вы перешли по маркетингу, то 14 долларов вас ставят в матрицу. Но при этом ваш пригласитель не получит вот эти 6 долларов. Ежели вы зашли в проект на 5 и на 20, то, так как у вас есть высшая матрица, это за 20, то вот эти вот 14 долларов вам будут доступны на вывод сразу же. Как только пришли с 3,5 доллара, вы можете их выводить, вторых 3,5 доллара можете выводить и так далее. Дальше следующая матрица работает как. Когда у вас внизу приходит первый человек, и у вас нет не прокуплен э, слона еще за 60 долларов, то эти 10,5 долларов падают в копилочку, но моментально же вылетает в первую матрицу клон стоимостью 3,5 доллара. Этот клон по закрытию вам принесет 14 долларов на вывод и из системы уйдет. Он не несет никакой дополнительной нагрузки, он не расширяет матрицу. Все, он ушел и его больше нет. То есть у нас по маркетингу, по э, матрицам идет э, самая первая фигура, которая есть. Все остальные клоны, они приносят деньги и сгорают. Второй человек пришел. 10,5 долларов опять в копилку. И опять клон полетел сюда. Третий то же самое. Четвертый то же самое. Таким образом, здесь собираются 42 доллара и вас переносят принудительно в коня за 42 доллара. При этом, опять-таки, ваш пригласитель не получит 18 долларов реферальной, если вы перешли в матрицу по маркетингу. Ежели вы купите за 60 долларов фигурку, то ваш пригласитель получит 18 долларов, а 42 доллара пойдут в маркетинг. Здесь также собирается внизу сумма 112 долларов, и вас перебрасывает на тариф «Ладья» стоимостью 150 долларов, но если вы не покупали его, а просто перебросила по маркетингу, то в маркетинг стало 112 долларов. При этом, опять-таки, вы лишили своего пригласителя реферальных, но это не страшно. И особенностью данного маркетинга является то, что клоны летят в предыдущую матрицу. Не в первую, а в предыдущую, сюда. Значит, во вторую матрицу у вас упадет 4 клона по 14 долларов. И каждый клон вам принесет по 42 доллара, 4 на 42 – это ваша прибыль, и клоны, как только принесли вам прибыль, они сразу же опять сгорели. Здесь аналогичный принцип. Собирается денежка, перебрасывает вас сюда, перебрасывает вас сюда, в, в королеву, а 4 клона стоимостью 42 доллара летят в третий стол. И каждый клон вам принесет по 112 долларов. Вот и считайте, 4 на 112, это тоже ваша потенциальная прибыль. И после этого эти клоны улетят. И лишь только последний стол, король, он не накапливает ничего, потому что это последний стол, поэтому пришел первый человек, вам 300 долларов на вывод, и клон за 280 летит сюда. А этот клон вам принесет 700 долларов и тоже сгорит, принесет 700 долларов во-первых, во-вторых, он же и клоны рождает сюда, полетит клон и сгорит. Второй человек пришел, опять-таки 300 долларов на вывод, и клон полетел э, в пятую матрицу. Третий человек 300 долларов на вывод, клон полетел сюда. А это место 700 долларов, которое приходит, оно вам делает реинвест в эту же самую матрицу. И здесь вы начинаете крутиться постоянно. И в то же самое время у вас работают... Клоны в первой матрице, клоны во второй, клоны в третий, клоны в четвертый, клоны в пятый. И не забывайте, что каждый клон рождает новый клон. Поэтому посчитать вашу прибыль в этих вот деньгах, ну просто не представляется возможным. Был разработан вот такой вот маркетинг черных фигур. И этот маркетинг очень плотно связан с маркетингом белых фигур. Стоимость входа в этот маркетинг. Точно такая же, как и в белых фигурах. 5, 20, 60, 150, 350 и 1000. А вот действие несколько другое. Во-первых, отличительной особенностью является то, что здесь коротенькие всего лишь трехместные столы. Второе, что здесь уже для того, чтобы вы заработали более серьезные деньги, включены механизм накопления первый второй стол, они, как правило, накопительные. Значит, вы зашли на 5 долларов. Первый стол накопительный, 10 долларов переводит на второй стол. На втором столе собралось 20 долларов, перевело на третий стол. И вот третий стол очень вкусный. Если у вас это первая фигура, и у вас не прокуплен стол за 20 долларов, то значит здесь вы первый раз получите, когда к вам пришел первый партнер, вы первый раз получите только 5 долларов. 5 долларов задержится в, этом, в тарифе. Пришел второй человек, здесь 15 долларов заработалось и 5, которые задерживались, 20 долларов вас перебрасывают на принудительную покупку тарифа конь за 20 долларов. И помимо этого, когда пришел к вам первый человек сюда, у вас полетел клон в белые фигуры, вот сюда в белые фигуры полетел клон, при этом ваш пригласитель получил полтора доллара реферальных. И полетел клон в черные фигуры вот сюда, в самое начало. То есть, произошла закольцовка на черных фигурах. И вот второй раз, когда этот ваш клон будет проходить опять матри... первый стол, второй стол и попадет в третий стол, то уже каждый клон будет приносить вам на вывод 25 долларов. При этом, ваш первый спонсор получит 3 доллара. Прошу прощения. И второй спонсор получит 2 доллара. То есть... Здесь уже включена двухуровневая реферальная система. Если в белом маркетинге у нас одноуровневая, здесь двухуровневая. И обратите внимание, что первое место, если у вас не прокуплена матрица более высокого уровня, то первый раз вы получите здесь только 5 долларов. А все последующие разы вы будете зарабатывать 25 долларов, плюс клон в белые фигуры, плюс клон в черные фигуры. Второй тариф, тариф конь. Стоимость тарифа 20 долларов. Первый и второй столы накопительные. Вот третий стол, он условно выплатный. Почему? Потому что, когда к вам пришел первый человек сюда, он принес вам 80 долларов. Из них 40 долларов вам на вывод. Летит белый клон, клон в белые фигуры, в коня. И ваш спонсор сразу же зарабатывает 6 долларов реферальных, а у вас становится сюда вот где-то клон ваш. И клон летит черная фигура сюда вот закольцовывая этот тариф конь и вы начинаете кружиться здесь постоянно а вот второй человек когда приходит он приносит вам 80 долларов из них 60 долларов вам автоматом прокупают следующий тарифный план слон и ваш спонсор первый получает еще раз 15 еще раз выплаты это 15 долларов уже по черному маркетингу вернее по маркетингу черных фигур и спонсор второго уровня зарабатывает 5 долларов по маркетингу э, тоже черных фигур. А вот этот вот клон черный, который у вас начинает шествовать здесь, когда он проходит полный круг, он у вам уже приносит полную прибыль, потому что вам уже купили слона и следующей покупки не надо. Вы просто можете себе докупить еще, если хотите, клон. Но обязательно покупки слона уже здесь нет. Поэтому клоны все будут приносить вам здесь. По 100 долларов на вывод, плюс би, э, клон в белый тариф и плюс клон в э, тариф чер, э, черных фигур. Дальше у вас прокуплен уже принудительно тариф клон за 60 долларов. Первый, второй столы накопительные, третий стол выплатный. Когда к вам пришел первый человек, вы сразу же себе на кошелечек на вывод получили 120 долларов. В этот же момент летит клон в первый маркетинг маркет белые фигуры и ваш пригласитель сразу же получает 18 долларов в реферальных белых фигурах. Помимо этого летит клон в черные фигуры, делает закольцовку вам на этом тарифе за 60 долларов. И вы ждете прихода следующего человека. Пришел второй человек. Вам на вывод первый раз будет только 30 долларов. Почему 30? Потому что за 150 долларов вам прокупится тариф ладья, если вы его не купили заранее. Если вы его купили заранее, то значит вы уже получите тогда 180 долларов на вывод. 45 долларов получит ваш спонсор, и 15 долларов получит спонсор второго уровня. А вот все последующие клоны, которые будут крутиться в этом тарифном плане слон, они вам постоянно будут приводить, приносить на вывод уже 300 долларов, и 60 долларов будет уходить спонсорам первого, второго уровня. Так как здесь нам принудительно купили ладью, тарифный план ладья, опять-таки первый второй стол накопительный, а в третьем столе первый человек принес вам 300 долларов на вывод сразу, вы довольны, потому что вам еще лишь летит плюс ко всему же клон в белые фигуры, а ваш спонсор еще более доволен, потому что он получает 38 долларов сразу же реферальных. Моментально, как только клон прилетел ваш сюда, ваш спонсор заработал 38 долларов. Плюс летит клон в черной фигуре вот сюда на рейт -и, и он замыкает, и закольцовка происходит, и вы постоянно начинаете крутиться еще и в этом четвертом тарифном плане. А, приходит к вам второй человек. Здесь он вам приносит только 150 долларов первый раз, а за 350 долларов вам в принудительном порядке приобретается следующий тарифный план «Королева за 350 долларов». Значит, здесь 150 на вывод, потом ваш спонсор получает 75 по маркетингу черных фигур, 75 долларов, и его спонсор получает тоже 25 долларов по маркетингу черных фигур за то, что он когда-то рассказал вашему спонсору об этой уникальной возможности заработка. И таким образом все последующие клоны, которые будут гулять здесь в этом тарифном плане ладья, они вам все будут приносить каждый раз по 800 долларов на вывод. Один клон в белые фигуры и один клон в черные фигуры. Не забывайте, что в белых фигурах вы будете двигаться э, по маркетингу и зарабатывать вот эти вот денежки. И плюс ваши клоны тоже будут приносить вам денежки. Ну, естественно, и ваши спонсоры тоже будут очень довольны. На этом трехстоловые э, э, э, тарифы где три стола, первый, второй, третий стол закончены, и следующих два тарифа, король и королева, они в себе содержат четыре стола. Для чего это сделано? Для того, чтобы э, ну, побольше денег накопилось, вам на вывод. Это первое и второе. Да, конечно, уже 350 долларов – это существенные деньги, поэтому уже на втором столе вам сразу же, пусть не полностью 350 стоимость входа возвращается, пусть 300 долларов, но это уже тоже деньги возвращаются, вы, у вас поднимается настроение, вы продолжаете работать, потому что у вас собралось 1100 долларов, и вас перебросило на третий стол. На третьем столе, как только пришел первый человек, вам сразу же летит клон в белые фигуры – и при этом ваш пригласитель сразу же зарабатывает 70 долларов реферальных. А вы получаете место в королеве в белых фигурах. Дальше второй человек пришел. У вас летит клон сюда же за кольцовка в черные фигуры за 350 долларов. И он начинает уже двигаться, передвигаться по столам. Остальная сумма 1500 перебрасывает вас на четвертый стол. И здесь... Как только пришел к вам первый человек, вам сразу же на вывод 1250 долларов. Приятная сумма. Вашему спонсору летит 175 долларов. И спонсору вашего спонсора летит 75 долларов. Прекрасно. Второй человек к вам пришел. Первый раз вы получите здесь только 150 долларов. Почему только 150 долларов? Потому что за 1000 вам в принудительном порядке приобретается тариф «Король». Это последний тарифный план, который есть у нас в маркетинге черных фигур. И помимо этого еще один клон летит сюда. Таким образом у вас уже здесь работает два клона по 350 долларов. Так вот, когда эти два клона будут проходить по маркетингу и закрываться – Каждый из них будет приносить по 2700 долларов на вывод и ваши спонсоры будут получать 250 долларов суммарно на вывод. И помимо этого вы будете каждый раз получать по одному клону в тарифный план белый фигур и по два клона, по два клона на минуточку стоимостью по 350 долларов сюда же в этот тарифный план королева. И переходим к самому вкусному, последнему тарифному плану «Король». Так как это последний стол, последний тариф, и нам ничего не надо здесь накапливать, поэтому все деньги идут на вывод. В проекте денег не остается. Все деньги идут полностью, участвуют в маркетинге. Первый стол накопительный, стоимость входа с 1000 долларов у вас была удержана с первого раза, когда вы проходили тарифный план «Королева». На втором столе вам делают возвратную сумму входа 1000 долларов. Сразу же вам на кошелечек вы можете вывести и бежать их э, быстренько тратить. Минуточку. Остальные деньги собираются и вас перебрасывают на третий стол. Третий стол, как я называю, условно выплатный. Почему? Потому что как только пришел первый человек, вам сразу э, король в белые фигуры летит, э, летит в белые фигуры. И ваш пригласитель сразу на минутку получает реферальные 300 долларов. Он очень доволен. Ну и вы довольны, что у вас появилось место на последнем столе в белых тарифных фигурах. Так, второй человек приходит, он вам приносит клон за 1000 долларов сюда. И этот клон делает закольцовку в тарифном плане. И остальные деньги в сумме 4000 переводят вас на четвертый, последний стол в данном тарифном плане. Пришел к вам первый человек, принес 4000 долларов. Из них половиной тысячи вы сразу же получили себе на кошелек, на вывод. Ваш спонсор уже по этому тарифу получает 300 долларов. То есть, обратите внимание, что спонсор здесь только за то, что он вас пригласил, он имеет с вас 600 долларов. Разве это не сказка, почему вы сюда не приглашать э, при таких тариферальных. Втор, спонсор второго уровня зарабатывает 200 долларов. И вот, когда приходит следующий человек к вам, он вам несет на вывод 300, 3000 долларов, и еще один клон летит за 1000 сюда. То есть у вас уже работают здесь два клона. Так вот, эти клоны, каждый, когда будет проходить вот этот вот, этот вот путь, будет вам приносить 7500 на вывод, плюс один клон в белые фигуры и два клона Черные фигуры. Представьте себе, что этих два клона, они же в следующий раз принесут каждый по белой фигуре и каждый по два клона сюда же в черные. Поэтому здесь, конечно, деньги заложены очень-очень большие. Вот такой вот тарифный план у нас есть в нашем замечательном сервисе King Profit.